Парни, у нас есть еще шанс выиграть. Что вы рассказываете блядь? Я не знаю, но закрывает один чел. Парни, мы заберем эту игру. Мне осталось всего 5 раундов. Сделаем раунд через мит. У них вот не стоит пот. Я дам смок в окне. Я дам быстро на старт. Парни, давайте смог на старт. И на ноге выходим кон и пушим джангл. Давайте, давайте, собрались чуть болезнь. это успокоит у тебя что-то крест нет ну. а на 1 есть по стопам кого Кругалек сделали и побежали дальше о но тут бы иван лебедев уже позавидовал Не? Ну, нет, ну, ты да. чё, ты У дядь Ой -ой -ой. это это просто мясо, у него весь это дом просто. обвалился, залетаем. Ну, так, еще вам, еще вам, Приветствую! Вы даже не представляете, как я мечтаю, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк на данный ролик и подписались на канал. А при большом желании отправили данный видос другу на оценку. Кстати, комментарий от пяти слов приблизит вас к получению данного скина в ваш инвентарь. А победитель прошлого конкурса у вас на экране. Напиши мне в ВК. Все. Небольшой расход. Хуеть, ты шоу в мене вообще. А, ты там. А, ебать, ты что-то промах Так. Парня, вы что-то курите? А ты в доту Куда вы пушите? Какую доту? А ты вообще в доту играешь? Дота, это которая два? А что мне делать, <смех> ну, и Хазумина? Расскажи мне, пожалуйста. У них авик есть. Я понимаю. А, он один остался, когда так... ты убил четверых. А вот. Даже быкваху. <смех> Даже бэкваху. Я на Бес рулю сейчас по тихой грусти. Что ты творишь? Старичок, я крыса. Хм-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я дегла, типа ты, ты как -то... Да я себе въебала, скорее всего, даму С кулака. Ой. Ну ха ха ха ха Блять, что это было? Тихо. <свист> Да. да ладно, похуй уже, старик. Куда Шарыч. ты стреляешь? <свято -рак> <свято -рак> а, <свято -рак> а, просто под один спрей. А, есть, а, есть, пацаны. Одного убил на Б. В зеленом, в зеленом уже. Конечно, все бы... А, на... а что, блядь? <свято -рак> <свято -рак> <свято -рак> <свято -рак> Я такое выдал это было. мою. Да, выпадение синки за пару рублей это не редкость. А куда ее потом девать – это хороший вопрос. А чтобы найти на него ответ, я решил посмотреть новую передачу, которую показывают на телевизорах У Миража. тебя в инвентаре завалялось много ненужных скинов, их можно с легкостью приумножить на CS for Лучший сайт с большими коэффициентами, реально большими и множеством крутых режимов, которые точно не заставят тебя заскучать. Мои любимые это Краж, где главное дождаться пока курочка не умрет. И Джекпот, где вы боретесь с другими игроками. Крутая бонусная система, где при простой подписке на сервисы вы можете залутать немного монет для игры. И крутой чат, где сидит множество реальных игроков. Все это вы можете найти на cs fun промокод и ссылка в закрепленном комментарии. Да, запускаем. Успеем долететь-то да. на Е запустить ракеты? Да. Поехали Сейчас будет тух-тух-тух тух тух О, я вижу это, но мы не успеваем Два типа в упоре возле печек Снизу, под тобой Мне голову сломали Все, понял <смех> <смех> Я заднюю даю А у тебя все ракеты были <смех> Да кому там он это нет. рассказывает Подожди Так их рейдят там Я подбегаю Они очень больно стреляют, я одного положил. Ой-ой-ой! Извиняюсь, парни, реально. За гнилой базар. Меня пушит. А вот это уже плохо. Не стреляй, не стреляй, пожалуйста. Спасибо. Извиняюсь. Ну, купим, бадик. Дал ему хит, Вадик, он меня убил. На крыше еще один. У меня на скале. Убил? На доме. Все мертвы, все, идите сюда, пожалуйста. Все, Баш. Ты что-то жесткое ставил? Да нихуя, оставил, на максимум. Ну, просто вот, мы убили, а вы сейчас с ней типа убивать сейчас так слэш дискорд и свой дискорд ну да да получается ну давайте давай, давай. да это я случайно векс все он меня добавил привет, привет. алло да привет включай демон качай недеск тебя сюда анидеск давай ты сам будешь это все делать угу. давай вы да Ой, кстати, будет вот, полную проверку не хотел бы видеть на видео. На полную. Там, начало, что проверили, конец. Как скажешь. Подожди, 3 часа ночи. А что там, репорты пролетели? Да. Куда ты? Да, я уже сам можешь смотреть, отдыхать. Видно на русском? Нет, на английском. Я так понимаю, ты больше по... СГУ, да? Ну да, да. Вот не делать, получается. Да уже поздно. Да? Уже делали. О нет. О да. Если тебя это успокоит, у тебя часов на квест нет. А на Раст? На Раст есть. Вот блин. Ладно, в принципе, идти играть. Окей. Всё? Да, всё, вышел проверку увели, сейчас сниму удачи давай доброй ночи пока ну, это была моя первая проверка на читы, которую я конечно же прошел вы увидели лишь малую часть того материала который я приготовил для вас ведь скоро вас ждет полноценный ролик по расту, а ваша активность в комментариях лишь приблизит его выход <свист> Я надеюсь, что он в примуте еще, что он будет крутиться только на разминке. А -а -а -а -а. У меня было такое хорошее настроение, но оно и сейчас есть. Я так не хочу объяснять ему, кто его родители. Он перестал стоять АФК. Он хочет выиграть этот раунд или залить его? Угу. <свист> <weird. свист> Интересненько. Ага, блядь. Ну дай мне въебало, сглока. Ага. Ага. Алло, синий. Чё? А, резон твоего руина. Можно узнать? Я без агрессии. Я пришел прием, ебать. Это, знаешь, это как на досадке дикой разговаривать. Painting. Подожди ты. Потихо. Так я, ну, просто без агрессии спрашиваю. Почему? Потому что я прошел эту игру. Я опнулсь на того фейса в твоем аккаунте. Я пнул глава, я, блядь, свезе. Мне так похуй, я хочу убить это комьюнити ебаное, блять, это валь залупа кончена. Понимаешь, нет, мне так похуй. Да. Справедливо, справедливо. Блять, ну что он делает? Зачем он гостит-то? Епать! Да, да, да. да, Только непонятно, да. зачем он гостит. Это хороший вопрос. Не для тебя <laughs> вот это хорошо было. О, он убивает! Хм, двоих. <связывается> То есть он не руинит уже получается. <связывается> Или я чего-то не понимаю. <связывается> ну, не агрессируй, пожалуйста. Ой, блять. Ой, блядь! Камбэкнул <связывается> <Молодцы. связывается> на втором. <связывается> а чё ты такой агрессивный? Обзываешься. Он купил эм -ку. Хм. А, байтеры. Справа, справа, справа. Хм. Опа, ой, ой. <laughs> не продал, а не заметил просто. Сочтемся на этом. Соришь, блядь. Легко сказать. Там в сайте будет сейчас. Это какая-то даже неинтересная игра стала, он перестал руинить, даже больше фрагов настрелял, чем я, ну как так-то? Эту игру мы конечно же выиграли, с таким-то разгромным счетом, не знаю что помогло данному пациенту вылечиться, может быть он сам, а может мои наставления ему чем-то помогли, но я же был без халата. В любом случае, очень мало игроков, которые перестают флеймить и руинить, да и которым можно что-то объяснить. Ебать, что? Это как вообще такое было? Зеленый, а как ты пропустил типа в сайт? Это кто вообще был? Мам, кто я был? А, блин. Сегодня столько лета ты по маму шутишь А чё, проблема? Зелёный, подожди, подожди, стой Остановись Зеленый. Желания особого нет даже, слушайте Не-не-не, подожди, завали ебала. Я тебе за всю игру ничего не сказал Ты говоришь, мамка моя, ты ебанулся? Ну и что теперь, я буду ждать тебя, что ли? Пока ты не что-то... Ааа, зачем ждать, меня если Ты шинш... Сейчас сказал, положить... Да? сейчас что-то хочешь положительные эмоции Положительные эмоции, блять Какие от тебя Могут быть положительные эмоции <связано> Сын, ёбки <связано> А, дружище Да распетляли бы нормально, зачем стрелять а что, Перкасатик, но ну я его бачу Сделай ему там чих-пых Перкасатик Хорошо, лучший. Нормально. Мачку Макс на секунде. Опа, че, Занимался записал на DVDшку. Легенда. Такая грязь залетела, я даже не видел, куда стрелял если честно. Еще, еще. Как так вышло, парни? Вы все умерли? Конечно, у нас же Заня на Б стоит. Занечка, я Б с авиком я пикаю. Там. Я не умею, правда, но да. Надо тренироваться, старичок, надо тренироваться. А, ну что я могу сказать? В фолан дерьмо. Личный фолан Заня. Надо тренироваться тебе, Заня. подать 10 капель опа хорошо у вас скорее всего на банане давай сядем на жопу садись на жопу все сиди сиди сиди сиди О, О, роман, это было приемка у нас Тогда, да а да да да да да Тогда, дяденька. Банан. Так. ой ой, ой, -ой. ой. Правда, первые да два хорошо. шута помазал. А -а -а -а, Тогда еще не включил, парня. Нормальная <с тема. Как многие из вас заметили, данный ролик немного меньше, чем предыдущий. Хотя моментов, чтобы сделать огромный видос, было предостаточно. Это нарезка моих прикольных моментов за последнее время. Даже не знаю почему, но делать видео с немного меньшим хронометражом намного легче. Как будто глаза по таймлайну не распадаются. Вследствие того, что данный ролик оказывается меньше предыдущих, YouTube будет его менее активно продвигать. И с этим помочь сможете только вы. Отправьте данный видос другу, сделайте пару шорсов с этим видео. Может это как-нибудь поможет. Признателен всем тем, кто досмотрел до этого момента. Желаю удачи и до встречи в новых роликах.